На самом деле, вот недавно в Казани и с участием премьер-министра Турции Елдерема и президента Республики Татарстан Рустема Миниханова и первого президента Республики Татарстан Ментимера Шариповича Шаймиева был открыт памятник Садриму суди. И вот я вспомнил фразу Садриму Ксуди выступления в Госдуме, по-моему, 1909 год, что самое лучшее, что сделала российская власть, это прекратила междуусобные войны. И действительно, вот когда мы говорим о Казанском университете, и вот все-таки... О традиции так сказать, императорских академий и о традиции империи, наверное, вот, так сказать, роль этого большого государства, прекращающего войны, очень велика. Почему как бы, мы обращаемся к этому опыту? Потому что, я думаю, вы знаете многие что в том году очень в этом году, извиняюсь, году была очень большая дискуссия в странах СНГ, там Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан по поводу туркестанского восстания вышел свет сборник о фонде Марджани. и действительно вот подход, когда сказать, татарские элиты делали все возможное для достижения гражданского мира в Российской империи, наверное вот этот опыт тоже стоит вспоминать а вопросы реплики пожалуйста можно да пожалуйста да представляете да, э, да. э, да. меня зовут Джамшад муслимов я не с научной среды я из бизнеса вот у меня сейчас э, ну так как часто очень вплотную э, взаимодействуем с мусульманским сообществом можно говорить что с полей да у меня складывается такое впечатление вот наблюдая за выступлениями что мы часто говорим о болезни не говорим о здоровье. Ведь есть огромный слой мусульман, которые не приняли такую радикальную, такую радикальную сторону, насильственные способы и так далее, по принципиальным соображениям. И ведут, будь то это социальные проекты, они есть, будь то это бизнес-проекты, образовательные проекты, они есть. Причем они отдают четко отдают отчет о своей мусульманской идентичности, исследования исламу, да, это как бы радикализм, да, но со знаком плюс, но со созидательный такой, со созидательный составляющий. Нас насквозь вы не видите, уважаемое научное сообщество. Вы нас не изучаете. Может быть, изучаете, но об этом сейчас вообще речи нет. Вы говорите о болезнях. Тут было сказано, что если человек нашел социальный лифт, да, он, скорее всего, не пойдет на вот такие... Если он психологически не скажем, подточен под это, да, скорее всего, он не пойдет в эту сторону. Но работа делается, мы делаем, мы занимаемся, может, не так организованно, мы делаем ошибки, наверное, да, Но хотелось бы узнать объективную информацию, хотелось бы, чтобы нас изучали и говорили, где мы ошибаемся, где мы спотыкаемся. И у меня есть определенное подозрение, э, дилетантское подозрение. Мы знаем, вы, специалисты, очень хорошо знаете историю Ихвана Муслимин. Они тоже начинали с социальных проектов. Они тоже начинались с благотворительностью. И, соответственно, у спецслужб очень, это как бы понятно, ей возникают подозрения. Востоковеды им тоже говорят об этом. Будьте осторожны, их ванны мусульман так тоже начинали. Но если посмотреть историю, изначально у этих братьев мусульман в ДНК было политическая составляющая. Вопрос власти, вопрос независимости, это было изначально у них. Нельзя сравнивать вот социальные проекты тех времен и той страны с теми социальными проектами, которые сейчас возникают. Я сказал только о своем подозрении, просто по своим наблюдениям, как к нам подозрительно относятся и к бизнесу, и к бизнес-среде, и к вот такому социальным проекту. Дай бог, что я ошибаюсь, что этого нет. Но я бы хотел вот, подытожить, да, вот, больше обращали внимание. Вопросом здоровья и профилактика, а не только болезни, Потому что болезнь, я завершаю, извиняюсь, потому что болезнь, деструктив, это природное явление, это энтропия. она само собой происходит. А созидательная вещь, это требует труда. Это требует системного усиленного труда. Вот я бы хотел, бы, чтобы вы на это обратили внимание. Спасибо. Большое. Действительно, я бы сказал, что реплика дилетантская. Я бы просто посоветовал представителям мусульманского общественного движения побольше изучать труды классиков и российской мусульманской, общественной мысли и современных исламоведов. Еще какие-то вопросы, реплики? Можно реплику? Ой, да, да, да. Уж тогда... Леонид Рудольфович. Да, Леонид Рудольфович, Высшая школа экономики Москва. Но в выступлении Василия Александровича были затронуты интересные проблемы, а еще не менее интересные оказались незатронутыми, когда они включаются вот в это поле. Понимаете, ну давайте, скажем так, опять же, если уж мы будем использовать такой вот профанный взгляд, вот дилетантский, с исламами, и с мусульманами, если вот спросить людей на улице, ну в Казани, может быть, мы получим немножко другой ответ, а в целом по России с исламом и с мусульманами ассоциируется толерантность, мягкость, обходительность, уважительность или некая жесткость, а может быть даже насилие. Я думаю, что мы получим ответ вполне определенный что, скорее всего, люди будут склонны рассматривать и оценивать ислам как, как лицо или как такой носитель вот этих вещей. Удивляться этого не стоит, Это, оно не на пустом месте действительно формируется такое представление. Вот. Поэтому тема очень интересная, но если мы... Повернем немножко по-другому: ведь у Василия Александровича было прямо сказано в арабской политической культуре, не в исламской. Хотя он апеллирован, например, к Мавардии. Маварди – это классик, это догматическое изложение концепции калифата, такой догматической картины, которая даже в тот момент, когда Маварди создавал свой трактат, ничего подобного уже в реальности не было, да и не было даже практически никогда. Это было некое догматическое, так сказать, вот такое вот представление об идеальном, об идеальном государстве. Есть ли линия вот такая, скажем, нацеленная на, скажем, ну, условно говоря, насилие, легитимная или нелегитимная в исламе? Ну, конечно же, существует. Хорошо, мы знаем, какие существуют преступления, наказываемые жестко смертной казнью, членобедийские наказания, которые с точки зрения современного человека выглядят э, жесткими, жестокими. Они существуют, они есть, и никуда от этого трудно, трудно куда-то деться, понимаете? Легитимное насилие... Э, я еще могу вам привести пример. Если вы почитаете любые современные учебники для исламских учебных заведений, зарубежных, алясгра, саудовских университетов по международным отношениям в исламе, своеобразное международное исламское право. Посмотрите главы, в каких случаях возможно легитимно использовать вооруженную силу. Там будет написано, что для борьбы с, не только с агрессией, это одна точка зрения, но есть и другая, с борьбы с неверием, она никуда не делась, она существует, и носителем ее являются многие идеологи вот того же самого исламского там, радикализма экстремизма такая точка зрения существует и она находила свое подтверждение в истории многократно поэтому это и есть и поэтому не стоит удивляться что некоторые исламоведы известные авторитетные делают вывод об эндогенном радикализме ислама эндогенный радикализм ислама по сути дела означает эндоген Насилие, агрессивное насилие ислама, если так вот сказать. Я не разделяю эту точку зрения. Я считаю, что э, столько же есть оснований говорить об эндогенном радикализме, как и о эндогенном э, толерантности ислама. Эндогенным является плюрализм ислама, вот это эндогенная его черта, а уж там можно найти и то, и другое. Еще один, но ну, ну, ну, вместе с тем в исламе, а я занимаюсь фикком, там особенно это ярко видно, можно найти прямо противоположное начало, которое прекрасно доказывается. Ну, например, лояльность властям. Если кто-то говорит, что ислам – это революция, и сегодня воспроизводилась у нас на пленарном заседании, то можно противопоставить как раз другую линию, абсолютно лояльность властям. Ислам в этом смысле лояльный, он не внесистемен в этом отношении, а наоборот. Склонность к компромиссам мировые соглашения любой спор почти что любой спор должен начинаться с попытки найти мировое соглашение между спорящими сторонами это вот краеугольные азы исламского правосудия понимаете это тоже существует поэтому есть и одна другая и черта другая есть еще один очень важный момент и я на этом наверное, закончу очень многие вещи которые формируют отношение ислама и его оценку идут не не от ислама а от, от от адатов и обычаев не исламских, часто противоисламских. Ну, например, убийство чести, так называемой, да, оно киллинг шариату не имеет никакого отношения. Скромная месть, прямого отношения к шариату они тоже не имеют, потому что шариат борется с скромной местью, но они формируют отношение к исламу, потому что в широком общественном мнении они прямо характеризуют, характеризуют, характеризуют ислам. Ну и последний очень момент. Может быть, это было уместнее сказать при обсуждении вот первого нашего выступления, ну и сейчас, наверное, будет, кстати. Понимаете? Дело в том, что практически все идеологи, пытающиеся обосновать экстремизм, терроризм, там, ссылками на ислам, и даже те, кто примыкают к этим отрядам, во многом вполне возможно, я так допускаю такую мысль, движимы факторами вне системности ислама, желание противопоставить себя эстеблишменту, который противен, неприятен им, неприемлем им противопоставить себя истеблишменту понимаете эта линия очень сильна у тех которые видят в исламе это самое главное начало нехорошо упоминать может быть людей ушедших из жизни но вспомним основные тезисы гедара джамаля который совсем недавно ушел от нас да ведь у него идея была такого о каком о каком нахождении взаимоотношений с российской властью вы говорите, профессор, он мне помнится, обращался, когда ислам, в принципе, по своей генетике, вне внесистемен, революционен, он при, не признает ни одну человеческую власть, не только российскую, американскую, но и бангладешскую, и пакистанскую, и там, любой страны, в принципе, вот. Понимаете, когда мы пытаемся найти альтернативу этим взглядам, мы как раз должны видеть вот эту очень важную вещь, как мы мыслим себя ислам исламе как часть порядка российского, международного, мирового, пусть со своими позициями, со своими недовольствами какими-то, со своими альтернативными взглядами, либо как анти и внесистемную вещь. Это что? Действительно, внесистемное ⁇ это, в общем-то, носитель насилия. Системное ⁇ это значит уже совсем другой код должен будет превалировать. Поэтому мне кажется, тему, поставленная в выступлении Василий Александрович очень интересно и заслуживает по моему продолжения исследования по очень многим разным аспектам и вызывает желание порассуждать по сюжетам которые прямо не были затронуты автором но провоцирует вот участников дискуссии на то чтобы вот увидеть что то там и еще спасибо большое спасибо леонид трудольович только я думаю что в завтрашнем своем докладе вы как раз расскажете про ту традицию, где ислам не является частью того, что называется тартип порядок и то, что Аллаху масса берин. Василий Александрович, пожалуйста. А, да, спасибо. Я Только очень коротко, я очень коротко да, хотел ответить, что я когда название дал... Я специально писал в арабских политических культурах. Мне кажется, что очень важно, э, здесь очень важен такой момент, когда мы говорим все-таки о насилии, там легитимно, нелегитимно и так далее, мы должны очень четко сказать, что сама, проблема, нас, сама проблематизация насилия, это ведь недавний феномен. Вы, в европейской культуре, в европейской философии, в христианской философии, вы не найдете проблемы, нас, про, чтобы про, насилие становилось проблемой, э, предметом рассмотрения, ну, до Канта и Гегеля. Ну, не, не было это, это не, это не волновало, это не волновало не античных философов и так далее. Поэтому и все, что мы делаем после этого, все, что мы делаем сегодня, проблематизируя насилие, это делаем как бы уже постфактум. И то, тоже касается вопроса системности. Мне кажется, что ислам слишком велик и слишком огромен, чтобы рассуждать о нем как о системной или антисистемной силе он существует вне этих э, критериях. Мы можем его интерпретировать так или иначе, но мы можем его интерпретировать и так, и так, и так. Поэтому плю плюралистично. Может быть, я ошибаюсь? По-моему, так. Так, пожалуйста, сначала вы, потом она. Да, э, Давид дуга или Алан Нисян, Ереванский э, государственный университет. Э, я э, хотел бы э, сказать, что э, на самом деле... Насилие и э, культура, наверное, можно говорить, но насилие цивилизации это совершенно другая тема уже. И когда мы говорим о современном состоянии Ливии и Сирии, мы говорим о разрушении тех цивилизационных инструментов, систем, которые на базе которых действовал договор, то есть разрушение системы приводит к разрушению договора и тогда всплывает на поверхность уже множество форм насилия, это не только те две формы, о которых вы упомянули, но это и очень разного типа и разного, разно, разных форм проявления насилия. Да? Я имел возможность ну, не то, чтобы проводить опросы, но беседовать со многими людьми, которые или симпатизировали, или вернулись. И вот две группы, которые я объединяю под фразами, которые мне говорили, объясняя свой интерес или свое участие. В «Хоникфейхарака» там есть действие, то есть там активно, там интересно, да? это особая группа людей. И вторая группа то есть там легче жениться. Социальная проблема, а это вот «Хоникфейхарака», я не знаю, как объяснить. Да? И еще один пример, Дней пять тому назад я говорил с одним очень э, интересным, активным э, бизнесменом, мультимиллионером, христианином, который э, много лет работал в Сирии, Ливане, Иордании. Сейчас он э, прилетает туда только на одну ночь. Он говорит: Я не боюсь того, что меня могут убить. Меня не убьют. Я им нужен, но меня возьмут заложники. Понимаете? это совершенно уже особый вид насилия. То есть я хочу сказать, что из-за всего этого появилось много людей, которые абсолютно никакими не идеологическими, не социальными причинами не мотивированы. Они просто бандиты. И эти бандиты объединяются в группы, и многое из того, что происходит в Алеппо, да, и многое, что мы говорим, этнические зачистки и так далее, многое объясняется именно вот чисто бандитскими э, наклонностями. Во всяком случае, информация из армянских кварталов Алеппо э, именно об этом и говорит. Еще маленькая такая. Э, Аруна Рашид один год э, совершал компанию поход. На Византию, а второй год он шел в хадж, совершал хадж. То есть идеологически совершенно понятно, да, уравнивает. Спасибо. Спасибо большое. Анатолий Дмитриевич, если можно очень коротко. Хотел бы сделать небольшое замечание. У Василия Александровича э, употреблен прям термин «насилие». И тем самым уважаемый докладчик в своем интересном, безусловно, сообщении ограничил степень возможностей, которыми располагает правитель. Конечно, речь идет не только о правителе, но я бы употребил термин принуждения, да? как в каждом... Ну, скажем так, государственном э, государстве или халифате в распоряжении правителя правящих групп должно быть набор мер, которые заставляют общества, индивидов подчиняться определенной воле, да. И они, конечно, не сводятся обязательно к насилию. Коран достаточно полон таких примеров, в которых Аллах устами пророка Мухаммада говорит о различного рода Мерах. Они не систематизированы, безусловно. Можно найти в СУЕ-9 множество примеров. Бейте, сбивайте там, и так далее. Но одновременно есть и другие примеры. Их, кстати говоря, сегодня как раз призывали изучать. Вот Я просто ваши, как бы, развиваю ваше сообщение, вы практически подошли к этому. Вот. И хотел бы обратить внимание, вот, согласившись с Леонидом Рудольфовичем, о, тех, о том, что необходимо иметь определенный набор мер преобразования ислама, скажем, с, экстреми... с экстремистских течений, предотвращения, точнее говоря, экстремизма в исламе э, другими мерами. Вот э, вы выразили сомнение некоторое по поводу отсутствия этих мер. Э, должен сказать, что присутствующий здесь э, Тауфик Ибрагим э, может запросто оспорить это в... в высказывания достаточно обратиться к его книге уважаемого доктора наук которая называется коронический да? вот такая вот книга и сегодня как раз по этому поводу говорил один из да ваи я очень да. извиняюсь если мощно может... короче да все, я вам сказал. Спасибо.